Сам смысл всех этих движений в кистевом движении, то есть у нас кисть должна сразу же начать работать по полукругу. Вот круг есть у меня, есть мячик, который я начинаю просто брать. Сейчас мне даже хоть с дури будут все держать жарки с нарезом, да. Здесь... потому что Все. Теперь, что я хочу, чтобы вы научились. Делать. Смотрите. Вы стоит делаете все нормально. Вот оно движение сюда, это сюда. Но Света тебе что надо делать? Вот здесь точка неприкосновенности. А вот тебе смотри. Локтем пошел. Да, то есть я вот.. забираю. Мужчинки, которые, более-менее, уже движение озвучили и умеют просто спокойное движение. Все. Теперь вторая рука. Когда вы начинаете работать вот сюда, эта рука просто вытянулась. Она ничего не делает, она просто продолжает тянуть руку. Да. Она.. Все. Вот это. Теперь освобождение. Вы вправе делать по внутреннему кругу. Да? То есть внутренний круг это то, что вы внутри. Видите? Фактически я ничего не использую. То есть, точка неприкосновенности есть, и вот она уже здесь, же, да. и уже противнику не, неудобно. Да, куда я? да, я уже на у меня руки-то солнышные, руки -то. Да, руки -то. то есть, именно в этом положении, угу. и внешне, вот он, то есть, я забираю наружу. Ушел вниз и здесь. Теперь смотрите, можно идти за большим пальцем и можно идти за мизинцем. Но потом переходя опять сюда. Потом да. С мизинца, кстати, болевой. Сильнее получается, чем с большого пальца, когда идешь в Ну, тут большой круг, тут поменьше круг. Ну я пошел Не совсем. Просто разница в чем? В чем? Вытяжка сюда, а... захват сюда, и уже здесь идет движение. А когда мизинец? А когда мизинец? Наоборот, в сторону против совершенно верно. А, вон ты куда меня. Расмотрели назад. Да. Либо бросок назад, либо бросок сюда, либо я начинаю вести сюда. То есть вариации три. Раз, два, три. Здесь назад, а здесь то здесь только а сюда. Здесь. Желательно сюда. Потому что либо мы до большого уйдем сюда, а потом уже начинаем уходить сюда. Вот разница в чем. Все, покажите. Одна так, одна так. снова внешне здесь сделаем, да? Ну, внутреннюю, внутреннюю, то я так пошел, а внутреннюю сейчас. То есть одна сюда пошла? сейчас уже самое. А вторая одна сюда пошла, на меня, другая на него. Да, и она обе извне загибаете. Да. И потом она перешла. А и... если одну внутреннюю, а другую наружу? То есть одна сверху нагибает, другая снизу. Да, да, да. Такая. Есть а почему нет? То есть там смысл ведешь, в том. А вот сам смысл в том, что мы выходим на болевые. Хорошо, хочешь не хочешь. Да. Да, то есть вот она. Боляк. И тут вот он болят. Все, вот тут Я он... не могу убрать, у меня, так, мне так скинул, не могу пишет, он. зажал Вот он упал еще. Даже про вторую руку можно взрывать. Да. Она просто как сопровождающая. Семена вот устав. Все. Другое дело, что мы одновременно, получается, как бы два болевых делаем. Все, отсюда, отсюда именно вот эти всякие. Вот разрыв. Все.